Ну что, прививку сделал от ковида? Да, нормально все. Ну что, я пошла тоже снимать. Зачем? Мы с тобой вечером антитела друг другу передадим. Чего херня ты занимаешься? Ты же уколов боишься, за. Олеж, пошел ты нахуй. Ты мне 4 дня лечил, блядь, придурок. А я тебе еще поверила. Да в этот раз все получится. Да пошел ты.